Так, ну что, всем здравствуйте, очередной у нас прямой эфир, будем отвечать на вопросы, будем говорить все, что мы сделали за эту неделю. Сейчас пока буду продиктовывать все, что у нас произошло, и на самом деле я стараюсь делиться какими-то полезностями, которые мне очень бы хотелось, чтобы вы все-таки у себя внедряли, слушали нас, буду обо всем подробно сейчас рассказывать. Так, Нягань, два поста, Югорск, один пост, Роднаев, а, это Роднаев, это клиент улан Эде, правильно? А, все, отлично. Очень часто у нас спрашивают, а вы ставите умерчители, а вы ставите там обезжелезователи, осмосы, QR-коды, онлайн-чеки, вот эти вот экварии. Все вы это ставите? Ну Сейчас это, наверное, самое актуальное. Это пока, Ваня. Самое актуальное. Это, наверное, это получается там осмос. Очень многие ставят, особенно сейчас, так как мы с, ну, работаем в центральной России, плюс э, северные регионы у нас заказывают оборудование. И там, конечно, очень хорошо заходит функция теплая вода. Э, дальше это QR-код, э, который генерируется и потом вы наводите на него экраном телефона. Ну Ваш клиент может получить онлайн-чек. Это не нужно обязательно чеки сейчас, чтобы выбивались чеки. Это очень неудобно, и чековая лента забивается. В общем, чтобы этих всех проблем не было, вы сможете сейчас... Просто с QR-код, клиент подошел с телефоном, нажал просто фото, и у него сразу появился ссылка такая появляется, ну, в Safari, там, не знаю, у кого как, в общем, вы можете получить онлайн-чек. Калинова. Два поста плюс два моноблока, да? Отлично, Архангель, 4 поста, 4 пылесоса и осмос. ВО уже супер, уже лучше. Плисецк 2 поста, 4 пылесоса, плюс осмос. Так, Мурманск, 1 пост. И Ульяновск, 6 постов отправили. Это, кстати, это наши новые терминалы, которые я прошлый раз показывал. В принципе, все перечислил. Если что-то будет, в общем, потом еще добавлю. Что хотел вам сказать. В общем, недавно у меня случай, если, я не знаю, если этот клиент присоединится... Что у нас произошло? У нас получается, клиент поставил пылесосную станцию, все отлично, она все работала, все хорошо. ва алейкум ассалам, Грозному. Поставил пылесосную станцию, в результате что произошло? Он мне говорит, блин, у нас что-то загорелось, задымилось, загорелось, в общем испортился, сплавилась полностью верхняя часть пылесоса, самого пылесоса конкретно. Да, здравствуйте. И что получилось? Оказывается, что произошло? Клиент наш, хотя я постоянно это рассказываю в прямых эфирах, я постоянно делаю на этом акцент Я говорю, что нужно мыть эти пылесосные мешки Во-первых, обязательно берите дополнительные пылесосные мешки И обязательно вы должны каждый день прям стирать этот мешок И обязательно стирать, и обязательно хозяйственным мылом Ничем другим, не ни бесконтактным шампунем ни в коем случае, ни там еще какими-то средствами А именно хозяйственным мылом и ставить туда сухой мешок, вот этот вот пылесосный. В результате что получилось? Они просто его продували, просто воздухом продували, и, соответственно, пылесос задымился, он уже, знаете, вот эти поры, они все забиваются там, в этом мешке, и в результате оказалось так, что пылесос загорелся, задымился, в общем, начал плавиться, в общем, вот это произошло. К вам огромная просьба, я постоянно об этом рассказываю, постоянно говорю, постоянно делаю на этом акцент обязательно стирайте эти мешки, не надо их продувать, не надо их просто мыть, даже если вы просто промоете, они все равно не будут, воздух через этот мешок уже не будет нормально проходить, и в результате вы столкнетесь с тем, что у вас загорится, или там задымится, или расплавится, все там нахрен, поэтому... Огромная просьба, слушайте нас, надо мы сейчас, э, вот скажу честно, мы не давали инструкцию, прям как этим пользоваться, мы как-то постоянно об этом рассказываем, инструкций конкретных не давали, сейчас это все будет в письменном виде, плюс будут отдельно сняты видео, как это нужно делать, что нужно, э, что нужно вообще делать, какие работы производить по, там, я не знаю, по, по стирке этого мешка или там еще какая-то э, другая может быть э, вещь, да, там. Магомон Салам как найти помещение в аренду? Помещение в аренду вы можете найти, в принципе, это могут быть риэлторы, вы можете обратиться к каким-то риэлторам, ну обычно так, например, или есть уже сейчас специальные люди, которые именно занимаются тем, что именно ищут помещение в аренду именно под автомойки. Поэтому, как вам скажу, у нас уже есть люди в некоторых регионах, которые именно занимаются подбором земель под мойки самообслуживания. Поэтому обращайтесь к нам, к нашим менеджерам, и они вас ведут с этими людьми, и вы можете через них уже искать. Это там сейчас, например, это, если я не ошибаюсь, я могу ошибаться, это Костромская область, Ивановская, Ивановская область, это Москва, Московская область. В общем, уже есть люди, которые готовы искать для вас земли. Вот, добрый вечер, скажите, пожалуйста, как сделать пену более густой? Более густой пену можно сделать, это, во-первых, подобрать хорошую пену. Иногда так бывает, что мы там мучаемся что-то пытаемся сделать что-то там таблетки меняем еще что то еще что то там а на самом деле оказывается что пена сама по себе пена очень плохого качества поэтому старайтесь в первую очередь подобрать хорошую пену второе обязательно обращайте внимание на таблетку а нам пенная таблетка может быть или сама пенная таблетка плохого качества или она будет меньше размера вот это тоже очень важно кстати она будет меньше чуть размера чем гнездо куда она вставляется из-за этого тоже может быть плохая пена. Или она может просто забиться. Там песок, там бывает иногда какие-то там остатки от химии забиваются из-за этого, и в результате пена получается плохая. Поэтому там много вариантов, надо будет прям методом исключения каждый раз вот что-то делать. там. Ну, в принципе, в основном 90% это дело в таблетке бывает. Добрый день, когда в Кыргызстан приедете, когда вы пригласите, тогда и приедем. Я с удовольствием, причем сейчас мы можем сделать так, я могу... Не могу, а мы так и будем делать. Я буду выезжать. Уже есть несколько регионов, в которых мы договорились о встречах. Например, там собирается несколько клиентов. Там 5, 7, 10 клиентов, которые уже хотят ставить оборудование. И что мы сейчас будем делать? Первое, это будет, наверное, Архангельская область. Дальше это будет Казахстан, дальше это будет Узбекистан. И вот если вам тоже это интересно, мы можем сделать отдельно, собрать там людей как-то, да, и в один день я могу прилететь, поговорить, объяснить, рассказать, как все это работает, что нужно, что не нужно, как, как искать. В общем, все вот эти моменты могу об этом вам рассказать. Как быстро поломается осмос, если нет умягчителя, жесткости воды 13? Очень быстро, два-три <с -2> месяца я, к сожалению, вас немного огорчу. Поэтому прежде чем, кстати, вот это тоже, у нас есть один наш друг, друг нашей компании, ну в общем мы его очень хорошо знаем, и он нас очень хорошо знает, и он знает все, что у нас здесь происходит, но что он сделал, он запустил недавно мойку, и такой один момент, пена все идеально, вроде пенится, все хорошо, но мойка как-то хреново. И В результате, когда начали смотреть, проверять, что происходит, он говорит, блин, он взял всю нашу химию, которая у нас есть, перепробовал, говорит, блин, пацаны, ну нет, короче, не работает. Стал проверять химии других фирм, там тоже самое, там тоже ничего не работает, он говорит, блин, вот не знаю. И мы ему говорим, слушай, а ты делал вообще изначально анализ воды, вот ты нас знаешь, мы постоянно тебе говорим, как это все работает, ты, блин, все это очень хорошо знаешь. Он говорит, а нет, а что, надо было? И в результате он сделал анализ воды. В результате оказалась у него очень жесткая вода. И поэтому, соответственно, у него химия не работала. Так что, друзья мои, прежде чем запускать мойку, надо в первую очередь сделать анализ воды. Дальше, если вы понимаете, что у вас вода жесткая, надо ставить умягчитель на всю входящую воду. Именно по этому анализу воды. А ваш менеджер сможет приехать к нам в город? Да, сможет. Сейчас наши менеджеры выезжают на подписание договоров в разные регионы сейчас мы уже вы, ну например на сегодняшний день мы выезжали уже там и 800 и 300 километров представители они выезжают в любой регион россии если но мы должны с вами сначала подписать какой-то договор почему потому что очень часто бывает так что человек сам не знает, чего он хочет сам не знает будет ли вообще или есть ну земельные участки тоже такой спорный вопрос с земельным участком и я сам лично очень часто выезжал к клиентам в результате оказывал что у клиента там вилами на везде все вписано и он сам не знает на самом деле он будет Будет, и вообще у него там нет финансов, чтобы строить мойку, и такой был пустой перелет, а у меня время все ограниченное, сами понимаете, это очень много работы, поэтому что мы сейчас сделали, вы подписываете договор, вносите какую-то минимальную предоплату, наш менеджер к вам вылетает, он полностью все опишет, эта вся сумма войдет, вот например, у вас вышло 100 тысяч, комплект оборудования вышел вам 100 тысяч рублей, вот эту сумму, которую вы ему изначально оплатили, эту сумму он обязательно мы вычтем из-за этого договора. В Казахстане есть представители. Смотрите, у нас буквально с первого ноября, ну там, первое, там первых числа в общем, ноября, выезжает наш человек, это парень, он сам с Казахстана, мы специально приглашали его сюда, чтобы обучить полностью продукту, обучить полностью работе с нашим оборудованием. И где-то в первых числах ноября он вылетает в Казахстан и уже будет на месте. Он сможет и выезжать к вам на объекты, смотреть, смотреть, что нужно у вас делать на объекте, какие работы нужно прежде провести, прежде чем будет привезено оборудование и смонтировано. Вот. Также он будет выезжать в ближайшие республики, там Узбекистан, Таджикистан. Так как парень разговаривает на всех языках, я не знаю, это один язык, вроде это тюркоязычный язык, поэтому там, в принципе, я так думаю, что вы друг друга поймете. Вот, в Узбекистане я бы хотел купить оборудование на 4 поста. Ну, парни, давайте так, в принципе, сейчас граница открыта еще, можно спокойно приезжать. Или приезжайте к нам, при, посмотрите оборудование. Или э, давайте составим с вами договор, и наши бригады готовы выехать. Нам без разницы, куда ехать. Мы можем и в Узбекистан приехать, смонтировать это оборудование. Потому что наши бригады, э, они, в принципе, ездят по всей России и по всей территории СНГ. Вот у нас был монтаж в Казахстане, у нас был монтаж уже две или три мойки СНГ. Не... Две мойки, кажется, да, сейчас смонтировали. Две мойки смонтировали в Казахстане мы. И в дальнейшем мы с... в любой регион без проблем насчет арас нужно подключать для отвода глаз или просто для инсталляции должен стоять. Ну на самом деле вы сами все прекрасно это знаете. Есть здесь много владельцев э, автомой Арас это такая штука. Это без нее тоже нежелательно запускать мойку, потому что э, Роспотребнадзор, там саны они могут до вас докопаться. Она ставится для отвода глаз. Она якобы моет, э, то есть очищает вашу отработанную воду, на самом деле она ничего такого не производит, и эта вода ни в коем случае не является оборотной, она она, она не очищается эта вода, поэтому раз это нужен просто для отвода глаз. Как часто менять э, осмос и мембраны? Э, смотрите. Мембраны в осмосе, это зависит от вашей воды. И вот, например, очень часто бывает, что клиенты запускают э, осматическую воду без умягчителя, а вода бывает жесткой. Тогда, естественно, там, э, это три месяца, там, и все, ваши мембраны забьются полностью. Дальше, э, если вы хотите, чтобы мембраны режем нужно было там, заменять, то это, конечно, ставит хороший умягчитель до, до осмоса. Тогда это где-то в год раз будет меняться, надо будет менять мембраны. Так, если нет канализации, можно ли строиться? Да, можно. Сейчас можно. Почему? Потому что а, наши клиенты, как вышли из-за этой ситуации, они построили 60 там, 30 60 тоннные резервуары резервуара, купили цистерны огромные, а, закопали их, и в результате вся вода собирается в этих цистернах, и дальше они просто выкачивают эту воду оттуда, и а, мойка абсолютно спокойно может работать, просто там раза в два в день. Но, кстати, недавно разговаривал с человеком, он мне говорит, слушай, у меня очень много денег уходит на то, чтобы вывозить эту воду. В таком случае я, конечно, предложил бы купить эту машину, она очень дешевая, там в районе 300 тысяч можно старый ЗИЛ купить, который выкачивает эту воду и самим вывозить ее куда-то. Так, не замерзай, когда примерно выйдет производство? Не замерзай, когда примерно выйдет производство, Дмитрий? Мы уже, вот, вот сейчас прям конкретно уже работаем, прям э, есть даже там макеты, как это будет выглядеть там. Сейчас просто техническую часть мы заканчиваем и я думаю, ну я не знаю, к концу октября будет? Да. Все, к концу октября, я надеюсь, что будет. Если что, я потом буду ругаться вот с, там, с нашим инженером. Так, какой объем бака будет оптимальный для незамерзайки? Ну я думаю, 500 литров хватает. В принципе, в среднем. Если вдруг у вас там сильная, большая проходимость, то можно будет что-нибудь придумать, поставить техническую комнату аппар... ну, какой-нибудь резервуар и от него вывести уже трубой до вашего аппарата, не замерзайте. И там что-нибудь такое придумать. В общем, что-нибудь придумать, да можно, если вдруг у вас хороший объем в продаже. Так, как близко... как близко к дороге должна быть МСО? Ну, желательно вообще на первой линии, чтобы она была. Если вот, например, на первой линии, то от прям дороги до прям поста МСО должно быть как минимум, ну желательно, чтобы было хотя бы 20 метров, там 18-15 метров хотя бы. Почему? Потому что, чтобы, который заехал, если это тупика, тупиковая мойка, чтобы когда она заехала машина, могла спокойно выехать и уехать. Если это сквозная мойка, чтобы просто могла выстроиться очередь нормально, чтобы им было удобно стоять в очереди и заезжать в боксы. Вот для этого. Насос для низкого давления. Зачем надо? Для чего нужен насос для низкого давления? Потому что сами аппараты не сосут воду, чтобы вы знали. Они, вот, туда должна подходить вода не меньше трех бар. Поэтому для этого мы ставим, обязательно ставим резервуары, обязательно мы ставим насос на максимум три поста, потому что больше трех постов уже нехватка воды все равно происходит. Это уже говорю по опыту. Некоторые там со мной теоретики спорили из-за этого, но на самом деле я по опыту могу сказать, что больше трех постов не тянет ни один насос. Ну там мы ставим самые хорошие, это скала 2. Они там идут и с частотником, и с ресивером. Ну в общем, самые качественные это скала 2. Или там дабы тоже неплохие, но это тоже фирма говорю На Осмосе и на на входе на выходе должен быть насос низкого давления. Да, вот тут такая штука, очень такая хитрая. Надеюсь, в этот момент все наши конкуренты закроют уши, потому что они нас, я знаю, мониторят прям вообще жестко. Каждое слово разбирают по косточкам. Поэтому, желательно, конечно. Смотрите, как это все происходит. На входе. На входе должна стоять вода, на, ну, то есть на входе должен стоять насос. Почему? Потому что тот насос, который стоит на осматической станции, он работает, чтобы прогнать просто за, через мембраны, пропустить вот эту всю воду. Давление именно туда он организовывает. Но ему должна подходить вода, и поэтому под давлением обязательно. Если она не подходит не под давлением, то качество выходящей осматической воды э, намного сильно ухудшается. Поэтому и дальше уже это резервуар должен стоять, потому что напрямую в, в аппарат вы по-любому нельзя так делать. Это должен стоять резервуар и после него еще один насос. Какой краской лучше красить металлический каркас МСО? Ну, есть такие автомобильные краски, которые мы что делаем? Мы делаем грунтуем сначала, а потом два, два слоя грунтовки или два, два слоя краски и уже два слоя грунтовки. Короче, в общем, мы делаем автомобильная краска. Это лучше всего, она лучше держится даже, как говорят наши некоторые клиенты, это даже удобнее, чем э, порошковая краска. Потому что порошковая краска, если она где-то отбилась, то все, дальше пойдет, пойдет ржавчина. А что касается вот автомобильной краски, хорошей, качественной автомобильной краски, то тогда этих проблем у вас не будет. Почему? Потому что вы можете в любое время, если даже вдруг где-то откололась краска, там, или э, поцарапалась что-то, вы можете покрасить этой же краской, и все, проблем не будет. С порошковой краской вы такой сделать не можете. Или просто закрасить, если только. Ну будет немного некрасиво. Онлайн-мониторик. Чем хороша функция? Ну, блин, как сказать, чем хороша функция? Это функция, которая должна быть, если вы хотите контролировать свою мойку. А это не то, чтобы это хорошо или плохо. Если вы хотите, чтобы ваша мойка как-то контролировалась, или вы находитесь в другом городе, что чаще всего бывает, когда хозяин, хозяин мойки находится в другом городе, чтобы он понимал, сколько денег он мойка заработала. Кстати... В скором, в ближайшем будущем мы хотим сделать, ну, надеемся, что у нас все получится, сделаем так, чтобы э, вы могли контролировать полностью, вы будете видеть просто чистые деньги. Вот так вот вечером вы подошли и вам не надо считать, сколько денег вы там э, потратили, сколько воды. Там уже просто все будет специальный калькулятор, который будет считать чистую прибыль. Прямо. Поэтому вам нужно будет просто вести какие-то свои показания, например, стоимость воды, стоимость пены, стоимость еще как-то, и тогда вы будете видеть чистую прибыль. На Украине работаете? На Украине у нас есть... К сожалению, туда очень тяжело попасть. На Украине мы не работаем, но у нас есть люди, которые коллеги, с которыми мы работаем, которые ставят очень качественное, хорошее оборудование, за, за чью работу я могу с уверенностью говорить, что они реально ставят ее качественно. Поэтому без проблем, если вы хотите поставить оборудование на Украине, пишите, мы вас ведем с людьми, которые находятся в Украине и, или на Украине, я не знаю, как там правильно. И они вам, я уверен, что сделают самое лучшее предложение по самым хорошим ценам и самое качественное оборудование. Так, ваша компания может приехать на участок, где я хочу открыть мойку. Да, конечно, может, пишите в директ или там, куда вам удобно, в общем, или под любым постом, и мы обязательно, наш менеджер, один из наших менеджеров обязательно с вами свяжется. Неужели договориться по поводу приезда? Насколько эффективна наша цветная пена? Предлагаю вот так. Если вы хотите попробовать, заказывайте. Мы можем отправить вам 5-литровую канистру. Можете сами попробовать у себя. Почему? Потому что я не могу заранее говорить за химию, хорошая она или плохая. Почему? Потому что, как и в случае вот сейчас с объектом, как я вам уже говорил, вода оказалась жесткой, в результате химия сработала очень плохо. Причем не только наша, а всех представителей, всех там рядом организаций, которые занимаются продажей химии. Вот, Поэтому пробуйте. Вообще, конечно, мы постарались сделать, потому что эта химия делается именно под наши предприятие, именно по нашим заявкам, mm -hmm. именно под нас там увеличивается количество павов, там еще какие-то там пенные всякие штуки, чтобы это все хорошо пенилось, хорошо мыло. Вот, поэтому обращайтесь, обязательно отправим вам что-нибудь, попробуйте вообще. А, давай, по пене В эфире давай. Да, можно. давай. Да, здравствуйте. здравствуйте, по пене хотел добавить, по поводу пены, ну, которая цветная, да, то есть мы можем ее изготовить на любой основе, которая подойдет именно вам. То есть, к примеру, если вам подходит наш, наша пена гель, да, которую мы сейчас активно продаем, то в принципе мы ее можем подкрасить в любой цвет. Точно так же, если другой состав, основа, то есть вам подойдет, то мы тоже точно так же можем покрасить ее либо в зеленый, либо в красный цвет. Все. Ну, я так примерно объясню, что имел в виду Максим. У нас есть там 5-7 видов химии. Из них там 2 вида, одна зеленая, химия прям зеленая пена, правильно? Одна там розовая, прям розовая. И вы можете, получается, что, что мы можем сделать? Мы можем просто покрасить любую химию, которая вам подошла, именно в тот цвет, который вам нужен. Так, только зашла, может уже спрашивали, розовую пену хотим. Без проблем, розовая пена есть. Пробуйте, заказывайте, мы его, ее вам отправим Если она у вас начнет хорошо работать, готова отправлять вам без проблем вообще Сейчас есть IT, который очень дешево, в принципе, можно организовать доставку Что за функция гидролака? Гидролак это что-то вроде, э -э -э, что вроде воска, просто более качественный воск, более, который служит чуть дольше На самом деле это состав гидролака, мы его разбирали, этот состав гидролака Там в принципе то же самое, что входит в состав воска Просто более качественный воск, как мы поняли, я не знаю, я его взял, вот я, честно, я могу ошибаться, так что друзья, хейтеры там, которые будут, да они вообще не волокнут за этот гидролак. смотрите, мы смотрели его, чисто воск, вот потому что мы проверили, потому что, как мы поняли, да, потому что это больше, это у нас здесь какое-то из предприятий взяло, сделало продукт и назвало его гидролак. вот. Если вы хотите хороший воск, я вам посоветую. Реально, который будет работать даже лучше, чем гидролак. Это Chero Нанотек, Фрагеровский воск. Работает идеально. Просто охренительный воск. Если хотите. Он дорогой, но работает просто лучше, чем любой гидролак и все остальное. Это именно полирующий воск. В каком-нибудь из видео я вам прямо напишу, что такое полирующий воск и чем он отличается от обычного воска. А вы используете планшет или компьютер для управления МСО? Мы сейчас используем планшет. Ну как это планшет? Это такой сенсорный монитор. Мы... Вообще, всем нашим клиентам до буквально сегодняшнего, вчерашнего дня ставили просто компьютеры. А сейчас мы используем уже это сенсорный такой монитор. Как вы правильно называть? Сенсорный, сенсорный моноблок. Да, сенсорный моноблок. Он будет чуть дороже, правда, но это, какое его удобство, вы напрямую прямо заходите в него, и это такой онлайн-мониторинг с управлением вообще, с доступом ко всему функционалу вашей мойки. Короче, в общем, я с вами нужен бизнес-план, потому сколько может принести денег мойка самообслуживания то без проблем мы сейчас как раз такой бизнес-план составляем. Это для уже инвесторов, потому что мы собираемся запускать сеть моек. Это просто клиенты к нам приходят и говорят, слушайте, мы готовы строить мойки с вами вместе, нам все нравится, все хорошо, но единственное, у нас нет времени заниматься этим. Поэтому мы сейчас будем строить сеть моек и сколько это приносит, где это выгоднее размещать, как правильно размещать мойки. Это все мы вам дадим, это будет такой полноценный бизнес-план. Так, строительство четырех постов, сколько по времени? Ну, четыре поста, пять постов, шесть постов, это максимум два месяца. Вот наша бригада, которая строит и устанавливает оборудование, это максимум два месяца, и у вас уже будет стоять готовая пен, готовая мойка, блин. Для сушки авто, что используете, если у вас такой режим на мойке? Для сушки авто можно поставить воздух обычный и можно, можно поставить турбосушку. И то, и то. Пока используем и то, и то. Может быть, в дальнейшем мы сделаем какой-то там режим или там какой-то тоннель, в который можно будет заходить, и это все будет выдуваться. Но пока только вот такие вот два варианта. Нет, оборудование, если у вас большая... Или маленькая там, ой, то есть, если у вас открытая мойка, закрытая мойка, без разницы, оборудование ставится везде одинаковое. Так что там абсолютно нет никакой разницы. Единственное, просто нужно будет учить, чтобы был и там, и там в любом случае нужен зимний режим, потому что зимой в любом случае может замерзнуть магистраль, может замерзнуть оборудование, поэтому надо обязательно ставить э, э, плачущие пистолеты. Ну, в общем, кто знает, если что, потом могу как-нибудь объяснить, если прям интересно. Кто вам наваривает химию? У нас есть один поставщик, э, не буду его называть имя, это супер крутой человек, которым я уже работаю, мы где-то 7 лет с ним работаем, и он делает индивидуально химию прямо под нас. Его можно попросить, вот это, кстати, очень большой наш плюс перед конкурентами, его можно попросить, сказать, дружище, смотри, вот мне нужно, чтобы вот в этом регионе, они сказали, вот такая вот вот такой анализ воды, и вот им нужно добавить там, пенности, или там им нужно добавить паву, чтобы она лучше смывала, потому что у них какая-то там больше маслянистая грязь, там, например, или еще какая-то грязь. И тогда он все это делает, и мы можем подобрать под вас, прям сделать под вас какую-то определенную химию, которая все время у вас будет хорошо работать. Так, почему мойки самообслуживание, а не другой какой-то бизнес? Потому что мойки самообслуживание – это единственный бизнес сейчас вообще в России, точно я могу сказать, который вообще никакого геморроя. Вы можете любым своим другим бизнесом заниматься. Мойка может самообслуживание работать сама по себе и приносить такую прибыль. На сегодняшний день в России это, наверное, самый прибыльный бизнес, в который вы вкладываете. Да, там ip всякая-всякая эта шляпа, дребедень есть, но это все такое, знаете, воздушное, которое может в один день просто схлопнуться. А здесь это реальный бизнес, который реально вы можете потрогать, пощупать и увидеть деньги на следующий же день. Сколько воды уходит в среднем за один пост в режиме мойки по вашему опыту? В общем, мы считали на одну, ну короче, в час расходуется где-то в районе там 400-400 ну, при сильной загрузке 400-500 литров воды. И считайте в среднем работает 10 часов мойка прям активно, если это 10 часов. Остальное время там плюс-минус. И вот отсюда можете выводы делать. Если что, у нас вот эти расчеты тоже есть, можем скинуть концентрат, можно добавить более сильный пенный состав. Да, конечно, можно. Это вообще без проблем, и причем цена из-за этого не увеличится. Вот, всем здоровья, всем больше бабла, больше денег, ну, наверное, в наше неспокойное такое время, вам удачи и терпения. Всего хорошего, огромное спасибо за вопросы, вы все самые лучшие, у нас лучшие телезрители, зрители, я не знаю, как правильно сказать, в общем, всем всего хорошего.